Привет, начну с минутки математики. В текущих обстоятельствах очень сложно конкурировать с банковскими депозитами, которые уже готовы платить нам 20% годовых, но у криптовалюты PRISM для вас есть специальное предложение – более 80% в год. Как тебе такое, Илон Маск? Добиться такого дохода совсем не сложно. Нужно приобрести определенное количество монет и установить ноду. И не стоит пугаться, если вы хоть раз устанавливали приложение на свой смартфон, то все получится. Плюс ко всему, нода выступает в качестве сейфа. И вы можете быть уверены на 100%, что ваши монеты не ограничат в использовании и уж точно не заморозят счет. А если возникнут вопросы, то всегда можно их задать в официальном чате криптовалюты призм с ссылка на который в описании под роликом. Также, пользователи заметили, что у некоторых монет на CoinMarketCap есть аудит, и неплохо было бы нам тоже такой получить, но обладатель бренда Prism заявил, что данная процедура ничего ценного за собой не несет, кроме как траты около 40 тысяч долларов на бумагу. Хотя на мой взгляд, вполне себе годная инвестиция, вы видели как подскочили цены на бумагу? Ну а если серьезно, то качественный независимый аудит поможет сомневающимся убедить в прозрачности криптовалюты призм Но ну, а тем кто и так был уверен в частной технологии добавит еще один козырь в рукав несомненно данный вопрос должен быть выдвинут на обсуждение в сообществе где мы услышим аргументы как за так и против и да один аудит у нас уже все-таки присутствует моя проверка на предмет соответствия пирамиде а эти критерии все выпущены центральным банком и 11 серий я на этот счет снял, и к моменту выпуска этого ролика вы, наверное, эти, по крайней мере, половина из этих серий, наверное, будут выложены. «Призм» не является, коллеги, пирамидой, это я вам совершенно точно говорю. Не перестают меня удивлять люди, которые, видимо, находились в зимней спячке, периодически вижу таких, с вопросом, а когда заработает биржа призм бит, или как вернуться оттуда монеты. Я не буду сейчас читать лекцию о том, как куда вкладывать деньги, а лишь скажу то, что биржа призм бит, а точнее сама монета Prism, к этой бирже никакого отношения не имеет. Дмитрий Васильев, это владелец площадки, специально в нейминге биржи использовал название монеты Prism. Чем и запутал многих пользователей. Вернуть свои монеты оттуда теперь вряд ли удастся, поскольку Васильев уже считается международным преступником. Конечно, это и открывает перед ним еще больше горизонт для деятельности, ведь международный же. Но я предлагаю вам не надеяться на этого с скамера и, как говорится, не ждать с моря погоды. Хотите вернуть деньги? Идите в полицию и пишите заявление. Практика показывает, что только такие действия могут привести вас к желаемому результату. И главное, больше не попадайтесь на таких вещах и держите свои монеты Призм на личном кошельке, доступ к которому будет только у вас. Также Владислав, который один из владельцев бренда PRISM, рассказал, кто сливает монеты Призм во время роста и тем самым не давая курсу расти. Как это все можно проверить? То есть можно зайти по факту на биржу, вот ведь кошелек заканчивается на r 40 и посмотреть все входящие транзакции монет, когда идет рост. То есть, еще раз, я не говорю, что еще раз это плохо или хорошо, просто веду к тому, что э, есть количество монет, которые э, просто пройдут за бесценных. Причины могут быть разные. Кто-то решил зафиксировать уже там минус, кто-то в плюсе решил продать плюс, кто-то просто пороманил. Но э, большая часть монет именно, получается, продается еще с сентября. То есть, смотрите, какая ситуация. Э, если не ошибаюсь, там с 22 сентября, вроде бы ранее, были раздачи большого количества монет, якобы, на людей. Вот, может быть, действительно там была раздача на людей, но а, блокчейн обманывать не будет. Именно по нему видно, что самые большие сливы, мелкими суммами, большими, да, то есть за вчерашний день, вот просто я чисто все открыл, решил посмотреть. Я насчитал более 8 миллионов отправленных с кошелька X7. То есть, соответственно, это а, кошелек Рой Клуба, который был после этого а, Seeking Pro, вот. И оттуда идут все эти сливы. Я думаю, что, э, возможно, мы эти проливы будем видеть еще месяц, может быть, два, может быть, три. Тут я не могу сказать, потому что сентября эти все монеты уходят на рынок. И, соответственно, когда эти монеты перекупятся уже ну, в другие люди, на других, например, людей, которые изучают это все, то мы видим более ограниченное предложение, а, соответственно, и, скажем так, рост цены монеты, да, которую мы все хотим. Вот, но есть варианты, или сесть ждать, или поработать. То есть, как мы работаем, думаю, вы замечаете, обращаете внимание. Вот, поэтому, если каждый будет работать хотя бы на проценте, как мы, то я думаю, мы уже даже сегодня это все увидим. Вот, но опять-таки, по блокчейн все абсолютно видно, и можно найти, скажем так, все эти а, стоки монет. Если интересно, смогу вам даже сделать скрины и показать примеры, как это можно все смотреть, и отслеживать. Кстати, и сам Мошкин на своем недавнем эфире рассказал об аресте имущества своего брата, который смог его приобрести путем кражи монет у участников Рой-клуба. К слову, это еще раз доказывает, что не стоит передавать свое имущество в доверительное управление, причем типам сомнительной репутацией. Также есть намеки на то, что у официального канала Призм в Telegram скоро появится синяя галочка. Не скажу, что это прям достижение, но приятно видеть работу команды, даже в таких чисто символических направлениях почтил своим присутствием сообщества призм якобы эксперт в области криптографии он учился по крайней мере ребята в Баманском на крипто инженера понимаете? хотя его знания не подкрепляются практикой да и даже теорией рафаэль с радостью умело обосрется при первом же вопросе о том что такое блокчейн начнет вам задвигать о всяких там токенах и вешать на уши лапшу перепрыгивая с темы на тему в доказательство рекомендую вам посмотреть разбор одного из таких эфиров на канале Цоя. Рафаэль, у него собственно канала крипте с названием Слезы Сатоши, на все 100% выбрал правильное название для своей деятельности. Создатель биткоина и правда бы горько плакал, узнав как его творение преподносит смуглый мальчуган. По сути Манвилян обычный торгаж, ему не важно чем торговать, просто крипта сейчас в тренде, и в чате вполне справедливо ему напихали за обе щеки. Также Рафаэлю предлагали много раз выйти в прямой эфир, где он публично выскажет все претензии в сторону проекта призм, но Рафик видимо понимая, что такие дебаты закончатся не в его пользу, тихо слился. Также на просторах интернета я нашел ролик, где Рафаэля поймали за руку, во время заработка на своей аудитории путем обмана, ссылка естественно в описании. Ну и конечно же не забывайте подключать своих любимых блогеров к криптовалюте призм, а также не забывайте добавлять призм в список избранных и ставить монете положительную оценку на CoinMarketCap. Кстати, на площадке ежедневно можно получать бриллианты, а потом менять их на NFT токены. Ссылка на ресурс находится в описании.